Здравствуйте, друзья! Привет, вообще! Концерт у нас должен был этот состояться два года назад. Тогда коронавирус. Чума, мор, голод, война. Четыре всадника апокалипса. Апокалипсиса. Сейчас времена не менее тяжелые, жестокие несправедливые в чем-то и, на самом деле, убийственные во всех смыслах этого слова. Воронеж. Город воинской славы. Воронеж – родина воздушно-десантных войск. Мы знаем свою историю и гордимся ею. Страна, которая выпала вновь побороть коварное зло и добыть право каждого на чистое небо. Страна, чьи сыновья вновь завоюют мир для всех, для себя и своих родных. Работайте, братья, дома. Все хорошо. Вот дана наша российская власть. Страшная сатанинская власть. Это просто несчастье для нашей страны, для нашей России, для нашего народа. До какого идиотизма надо дойти, чтобы 20 лет собирать боеприпасы, закупать, тратить миллиарды, и потом эти боеприпасы обрушить на братскую республику, бывшую республику Советского Союза, на, на наших славян, на украинцев. Ну это просто... Короче... Это, конечно, уже, я не знаю, это за гранью добра и зла на самом деле. И мне пугает то, что они не чувствуют вот, э, дисгармонии в этом. Они какой-то бы поддерживают эту войну, говорят, давайте еще и Польшу возьмем. Да и такие есть вот реально люди, с которыми я разговариваю. Мы хотим с вами поговорить и даже пофилософствовать о жизни, о том, что сейчас происходит о войне, мире, о любви, о том, о чем мы с вами каждый день думаем на кухнях, разговаривая со своим чайником иногда, иногда больше нескольких. Такие дела, ребята. Поехали! Несколько раз арестовывали, ну, задерживала полиция. Да. В связи с чем это было все? Что уже мы начали, да? Я Фролов Татьяна Ивановна <звы> имею честь представиться. Да, меня несколько раз задерживала полиция. Я узнала, что такое обезьянник. Вот. все это очень круто. Это все связано с протестными акциями против политики э, нашей власти, против политики Путина, против, э, в частности, против последние задержания были связаны наш протест против э, военной операции э, в Украине. Я до сих пор даже не могу прийти в себя от ощущения того, что творит там наша армия. Разрушая при этом сотни городов, убивая, насилуя, грабя. Мне стыдно за свою страну. Мне, мне стыдно за власть или даже за народ за в общей сложности, которые позволили этой власти существовать 20 лет. Ведь мы еще ничего не видели доброго, что могла бы сделать нам эта власть. Если что, там, чему-то мы радуемся, этим супермаркетам и прочее, прочее, но не сознавая того, что все это с Запада, что это импорт, сплошной большой импорт, несется к нам в Россию, и благодаря этому мы начинаем неплохо жить но это заслуга нет нашей власти на территории города воронежа введен режим повышенной готовности на основании режима повышенной готовности указом губернатора введен указ губернатора 184 у которым запрещены проведению всех публичных массовых и иных мероприятий мы, мы, не не в... мы, мы с, с вами диалог я дальше Россия. будем продолжать. Задержанный доставлен в отдел полиции ну, да, номер 6. Мы ты санкционер, ты, санкционер, отдел официально по, общественного порядка в России по Вардуару. Ваши документы. Близко. Представьтесь да, мы по, нам, мы его в этой инфо сообщим. А почему вы считаете, что имеете право высказывать свое мнение? Я гражданин своей страны. И я не неразрывными нитями связана со своей страной. И все, что происходит в ней, это касается меня. Конечно, нас могут загрести в концлагерь, но куда ж деваться? А что, спокойно смотреть, как убивают людей? Так, ну, собственно, опять уводят кого-то. Вот так вот здесь людям даже не дали Никогда собраться. Не Пресекали прям на подходах. Как это можно назвать митингом, если там не было выступающих? Это были просто несколько, несколько кучек. Они стояли, пришла полиция, стала хватать, стала угрожать. Стала это самое. Ну и меня э -э -э, схватили, потому что я как-то оторопел. Я как-то остолбенел, надо было просто ретироваться. Вот. Меня, значит, схватили, туда привезли, протокол, а после протокола суд. А после суда штраф 5 тысяч. Суды как у вас проходили? Ну, это штрафы. Штрафы были 1000 тысячи, и пять тысяч, и десять тысяч. Конечно, суды были очень смешные, тенденциозные. Чувствовал, что там правит не закон, а понятие. Сейчас в Москву идем, носить свечи. Так, все. Отлично. Это моя спонсорская помощь О, спасибо Ой. большое Спасибо, Татьяна Так, ну тут идут к нам целый наряд какой-то идет Ну, не знаю, что тут будет происходить Сейчас посмотрим Что-то... Да, вот этот сотрудник, да, который идет Так, что происходит? Да, здрасте, что происходит? А что, что происходит вообще? Это видео, в том числе, я записываю на случай моего ареста. Не бойтесь, люди в Украине умирают, умирают ни за что. И это наша с вами вина. Мы должны также вместе с украинцами страдать и помогать им в борьбе против этого режима. И мы победим. Всё. Так, друзья, всем привет. Там, тебе как политическому могут кого-нибудь подсадить или что-нибудь еще там придумать. И, э, ко мне приходил Сватиков как раз в это время, без приемники первый день, прям... Сватиков — это начальник ЦПЭ по городу Воронежу, есть, значит, полковник он в звании. Ну и тоже с ним состоялся такой разговор, не очень, конечно, приятный, то, что он, в общем, недоволен тем, что я, чем я занимаюсь, что я, в общем, слишком меня много, вот эти прямые эфиры, что вот Украина. Он мне спрашивал, знаю ли что такое фашизм, там, вот, как я отношусь к этому фашизму. Ну, такие вот какие-то базовые вещи. Ну и плюс он мне рассказал еще то, что какие-то вот такие начали говорить о том, что вот, а, вот есть люди, которые уезжают на Украину, и там они не возвращаются. Какие-то вот какие братские могилы начали рассказывать на Украине, там, в Донбассе. И вот так вот начал легко, легко намекать, что можно типа уехать и не вернуться. Но как бы вот уже это неприятный, конечно, звонок, что сам начальник ЦПЭ приезжает к тебе разговаривать. И, в общем, уже в таком, в общем, тоннито... Погибают наши пацаны. За что? Какие смыслы, цели? За что, друзья мои? Увеличивать территории, больше рабов, больше территорий, больше хлеба, больше мяса, Феодал доволен. Что бы вы сказали бы Путину, вот если бы попали бы к нему на прием? Вы знаете, говорить что-то Путину это смешно. Здесь не надо ничего говорить. Здесь нужно просто вытащить его из бункера и Гаусский суд. Вот и все. Его конец очевиден. Мне не нужно к нему попадать, но то, что его конец очевиден. Э, э, это произойдет, и произойдет, я надеюсь, очень скоро. И будем надеяться, что скоро это все режим пойдет, и, и будем строить новую жизнь. Да. Я думаю, половина зала за войну, половина против. Так? Нет, больше... Давайте я спрошу, больше за войну? Или против? против? А что бы вы сказали вот у украинцам, которые сейчас озлобились на Россию? На русских? Мы отстроим. Надо прекращать вот эту бодягу и отстраивать. И эти города отстраивать заново. Эти города мы отстроим. И Харьков, и Херсон, и Чернигов, и Киев, и э, Николаев, и Мариуполь. Все эти города мы отстроим. Появятся новые города на этом месте. Ободягу а надо прекращать, и чем быстрее, тем лучше. На, на, стороне, на стороне Украины гигантский подъем духа. Гигантский подъем духа. Дух истребить невозможно, как невозможно истребить воду в мировом океане.